всем здравствуйте, ходит вроде коза не вижу. нет, молодой козлик, вроде сейчас попробую поближе подойти ветер, что-то не пойму, как дует со всех сторон вроде всем здравствуйте приехали мы с вороном в лес вот есть тут признаки обитания кослика. и он там сейчас метров наверное, за 150 200 видел рыжая что-то ну либо коза, либо козел, два варианта сейчас попробую Тудочку сегодня изобретал скучно мне было что работает Монок на зайца был На раненого Вернее, монок Имитирующий крик раненого зайца на лесу Трава много, высокая И сейчас я попробую Имитировать писки косули В последнем, наверное, видео рассказывал что видел как один за косулей носился за самкой так что буду пробовать экспериментировать оттачивать мастерство подманивания косули ну, что из этого выйдет если что-то путнее то засниму где-то вот здесь ходил, возможно ушел Близко подходить не буду Сейчас главное мне его увидеть Полянка маленько вправо идет Может быть Туда сместился Может быть лег Время еще мало Так, вроде коза Козу подманить будет, я думаю, попроще У нее все таки детёныши Но Сейчас попробую Манок маленько, мне надо перестраивать В таком моменте он у меня не работает Надо одну штучку убрать, другую зубами прижать Звук-то реагирует. Но его смущает то, что коза сейчас заплаивала меня. Так, ладно, отключусь, это а держать неудобно, все трясется. Поэкспериментирую. Потом в следующем включении расскажу. Ну, в общем, козел так куда-то в край леса и ушел. Трава высокая, мне его больше не видать. Еще раз-два пискнул. Минут 10 прошло, пока тишина. Но раз, думаю, не активны у них еще гон, еще рано, все-таки я считаю. Первые числа июля. Коза убежала куда-то вправо. Вот сюда вот я от она отошел только. То, что он у меня сейчас смотрел, что она, видимо, где-то там бегает. Так как козел был насторожен уже, думаю, сейчас его пытаться выманивать. На этом месте, где уже коза плавала, пустая трата времени. Ну, хоть, конечно, и интересно. Но будут, думаю, такие еще моменты. Так что я еду сейчас дальше. Может, еще где-то перспективное место. Желательно посущегося мне еще увидеть Взрослого Посмотреть как взрослый именно козел реагирует Может он конечно где-то уже здесь идет Я на прошлой неделе здесь поднимал метров 400 отсюда Хорошего крупного козла Так что сейчас поеду дальше Время еще допасть бы до ихней примерно до активной полтора два часа за это время нам надо с вороном еще кружочек дать километр четыре в сторонку в одно место и будем пробовать снимать тренироваться манить вот такая дудочка волшебная вот с такой штукой вот так вот, вот А без этой штуки Выглядит вот так вот, вот он. Мембранка у меня Со снимка или Нет не флюорографии Шею у меня по моему Снимок делали позвоночник Вот с такой штукой Вот так вот звучит разные тональности мы пробовал получается и можно его настраивать мембранками толщиной и шириной мембраны звучание очень разное дома я пробовал здорово все меняется потом мне вот эта большая понравилась она длинная если будет работать Потом разберу его дома Засниму из чего он состоит и какие детальки Ну, как-то вот так вот А мы едем дальше Не знаю, слышно, нет? В общем, кричат, он там один, где-то там один, там Два козла Не знаю, там впереди поляна или лес Сейчас попробую чуть вперед выдвинуться если столько свою подсвистеть сейчас сначала разберусь где примерно кто и на каком от меня расстоянии на улице тихо вот деревья даже не шевелятся орут где-то недалеко метров может быть 300 мне кажется может как раз вот где светится Сейчас потихонечку пройду справа Вот поляна от меня есть Постараюсь выйти так, чтобы она осталась справа Если вдруг все-таки побежит, чтобы я видел Вот который справа орет Он чаще откликается Который слева Он режет звук подает То ли они навстречу идут То ли друг друга уже там прогнали Один другого понятно кричат уже минут наверное, 20 вот этот правый кричит тот нет нет раз пять минут откликнется ехал именно на звук потом тишина тишина вот сейчас начали опять перекликаться сейчас выйду попробую до березок там вроде поляна включусь мне казалось он тут где-то кричал там поляна модником заросшая сейчас он где-то уже справа все-таки на поляне там что ворон пока мы сюда шли он странно себя вел я думал может лосик где-то впереди а может человек в общем козел на удаление вроде пошел сейчас минут 15 постою и дальше поеду не знаю в общем напугал я его или он реагирует вот на поляну выходил сейчас начал слева кричать <клышать> <клышать> минут двадцать я здесь стою косел рядом есть еще задержусь тогда уже собирался уходить метров триста пятьдесят учимся учимся опыт приходит во время тренировок Иван Рогач стоит далеко как далеко метров поди тоже триста Камеру мне примостить. Сейчас попробую в сторону. 중도. В реальном краю леса еще один арек. сейчас постою пока в пустую все равно стою свищу посмотрю что такая туман опускается они так в общем и идут сторонкой не хотят ко мне подходить поля часа полтора а чё ну да надо разбужу ну, ладно угу. эх из-за тумана вообще не видать уже где они, где они? ладно тестирую дальше интересно же мне возможно рано еще как я говорил начало июля у нас гонта в августе должен быть если надеяться на какого-то Стою, стою, стою, оказывается, это тут тоже зверь. Коза вроде. Но она, видимо, меня видела уже, что я шевелюсь. Козлы на нее, значит, и смотрят в эту сторону. запас какао козлы ее взглядом проводили кажется, здесь это хрустит что-то ладно, пока отключусь Козел один куда-то, в общем, побежал в другую сторону а второго я так и не вижу а нет, второй, вон он тоже идет обратно в общем, шли-то они тоже по направлению козе, значит Фальшивлю, я фальшивлю так, ладно отключаюсь тогда еще этого не вижу где-то в общем бежит Врага мелькают камера его не ловит В общем, стою я, стою, уже камера плохо фокусируется. Вон там вот через поле два штуки идут. Коза так от меня убежала, а этот козел где-то, короче, за кустом я его последний раз видел. Те не знаю, к нему не к нему идут. Вот человек в костюме Лешего стоит. ну или дерево Эх, вообще картинка плохая еще на удалении хоть как-то приближает уже вообще плохо а этот короче не знаю где он там поди ко мне подкрадывается сейчас попробую влево выйти поглядеть а это тоже уже а там он еще у него один а это нет это не косуля вот он наверно куда-то башкой смотрит в эту сторону не понять ну не знаю или действительно так рано еще или я совсем фальшивлю или у них нет активности причин может быть много но будем тренироваться туман кстати ушел будем тренироваться а сейчас поеду домой тогда потом еще время будет постараюсь по этой модельке изготовить несколько штучек другой маленькой тональности чтобы были и снова буду пробовать тестировать время от времени ну так вот как-то Как-то вот так вот. вот Далеко. Картинка вообще уже плохая. Ну, ладно. У меня еще на камере 10 минут записи осталось. Буду отключаться. Всем пока. А вроде тоже нас увидел. Нет, рогатый. писе осталось батарейка сядет но он нас тоже раньше увидел в общем, ладно, заканчиваю последний раз, вот он эти кусты короче, прошел я его видел, вот здесь он шел гавкал вот это место перешел куда-то сюда и замок. сейчас кричит, вот с этого леса один сайте от нас один между собой перекликаются ворон у меня ходит туда и сюда так что если он где-то на краю леса и стоит то он наверное, уже боится его не подходит и ветерок то нет нет то дунет все-таки в нашу от нас вернее. как то вот так вот Мне кажется, тут не понять ну, в общем Реагирует, мне кажется, так еще более-менее Спокойно на манок Так что буду дальше пробовать Впереди нас ждет охота Я думаю, интересная Вот который сейчас сзади там у меня гавкал Очень у него голос такой красивый Свистелся, сзади бежит один Ворон его заметил Тоже два. есть вроде в общем вот эти подбежали явно на звук и не было бы коня а сидел бы я один вот он когда я сюда куста вышел из-за этого он бы мне кажется бы подошел да ворон ну как-то вот так вот видео, наверное, очень сильно длинное будет. Ну, поди загрузим. Ну все. Время уже одиннадцатый час. На камеру сейчас, видимо, ночной режим у нее все-таки вот так вот более-менее включается, что это видно довольно хорошо. Вот я вот так вот подлез туда не вижу. А, в камеру вижу. А козлики, вот они меня по кругу отбегают. Так что, вот так вот, вот работает, работает эта штука. Только просто еще рано. Ну все. До следующих видео. Всем пока.